Всем привет. Я просто в шоке от того, что произошло буквально вчера. Это какой-то подарок от Warface или я чего-то не понимаю? Вот правда, под Новый год может случиться все, что угодно, но этого я ожидать не мог. Сейчас реально все понять. Все началось со слива очередной ремки. Да, такое бывает, нет в этом ничего страшного, обычно после такого наш состав на какое-то время распадается, потом мы опять собираемся, но все уже начали расходиться, и я в это время решил покрутить несколько коробочек с новыми пушками, радиация, из всего представленного списка выбрал именно печенек. Наверное, просто потому, что у меня нету обычной версии этого пулемета. Но самое интересное даже не это. Я решил проверить ту самую тактику, по которой мне достался золотой винчестер, причем с пяти коробок, я вам напомню. Тогда я покупал по одной коробке, но открывал сразу 5. То есть, когда они накопятся, 5 коробок, я их открываю. Вот чем я сейчас, по сути, и занимаюсь. Разумеется, эта тактика не стопроцентная. Да, есть какой-то шанс рандома, но суть-то в том, что мы выубиваем донат с маленьких сумм кредитов. То есть, либо с пяти коробок, либо с пятнадцати. Да, вот знаете, то самое чувство, когда открываешь первые пять коробок и видишь тот самый значок доната навсегда, причем необычная сияющий зеленым светом. Это просто невероятно. Вот правда, поиграв всем вчерашний вечер на PvP, я немного даже разочаровался в нем. Вот только посмотрите сейчас, каким образом можно прокликом со Скара снайперов снимать, причем это не где-нибудь, а на РМ. И к примеру, обратите внимание на в голову с пулемета печенек. Боже, как же ее привык стрелять именно в голову Наверное, поэтому такая реакция Да, на остальные кредиты я закупился випочками Но это не самое интересное Самое интересное то, откуда я взял эти кредиты То есть, вы видите, мне выпал имбел навсегда Из абсолютной власти Также выпал фамас навсегда Я их продал Тогда имбел стоил тысяча... Ну, практически 1800 кредитов. И Фомас тогда около 700 кредитов стоил. В общем, запасы я кредитами именно с помощью Абсолютной власти. И теперь у меня есть печенек. Да, будет с чем проходить теперь припить профи. Но прямо сейчас хотел разыграть для вас один доступ к Абсолютной власти. необычный а именно быстрый старт, где на старте у вас уже 18 уровень, 300 черепков. В общем, отличная тема для начала. Так, для участия вам нужно просто подписаться на мой канал, подписаться на мой второй канал, где у меня все итоги конкурсов ссылочка в описании будет, ну и конечно оставить комментарий под этим видео, напишите к примеру, что же вам выпадало из коробок удачи, вообще с пяти коробок, ну на этом я думаю стоит закончить, всем пока